Джентльмены, встречайте сержантов Джонса и Рамиреса. Вам будут помогать их отряды. Проинструктируйте их. С удовольствием, сэр. Здесь везде довольно погано, смотрите сами. Рамирес, вы и ваши парни ударите по перекрестку южнее Фоя. Есть. Джонс, вы и ваши люди присоединитесь ко мне западнее во фланговом бою. Леса здесь и здесь сильно заминированы. К тому же есть пара 88-х, и здесь, внутри большого фермерского дома, расположен наблюдательный пункт. В этом секторе мы потеряли патруль и хотели мы его разыскать. Благодарю, сержант. Большие шишки хотят, чтобы 11-я бронетанковая была в фое к завтрашнему закату. И мы должны уничтожить все, что между ними и фоем. Вопросы? Нет, Нет сэр. сэр. Удачи, господа. Увидимся в фое. Обед за мой счет. Больно? О, боже. Что? Я отморозил свою задницу. Вы оба тихо. И молитесь там потихоньку. Достаточно скоро здесь будет очень жарко. Хорошая работа. Продолжайте идти вперед. Сохраняйте дистанцию. Эй, сержант, шу, не сейчас. Тихо. Здесь кто-то есть. Килрой! Был здесь. И он может поцеловать меня в задницу. Парни, я так рад, что вы тут показались. Они здесь хорошо копались. Полным взводом с парой 42 вторых и 88 страшно Страшномата. Готовы, парни? Давайте выходить на позиции и сохранять тишину. А потом сможем по ним, прежде чем они узнают, что на них напала. Это наш парень. Ракеты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы тут взяли пленного! Похоже, офицера! Какого черта? Окажите ему прием! Я сейчас поднимусь. В этой проклятой армии кто-нибудь умеет говорить по-немецки? Я умею, сержант. Чуть-чуть. Бьюсь об заклад, что вообще никак. Спросили о нашем патруле. Неудача, сержант. Он говорит, что не знает. Uh! Думаю, мы попробуем еще раз. Где эта патруль? В шопе, он говорит, что они за зданием. Хорошо. Тогда он сможет отвести нас к ним. Пошли. Цель uns, wo unsere men are sent. Лос. Американо! Меня! Приведите сюда врача, чтобы он помог раненому. Большая часть из нас должна отправиться к этому прекрасному, чтобы поддержать Ремироза. Пошли! Давайте поднимемся вверх вдоль этого хребта. Здесь плотная ночь, продолжайте двигаться. Надо... Уверяю, что Шарптранс выш ⁇ а мы его. Нет, один, приходим! Лежать! Бейте по дороге по моему сигналу. давайте вернемся к перекрестку отличная работа солдаты мы заберем их отсюда. Мольди, прикажите людям окопаться рядом с лесом на юге города и приходите на ГП в 9.30. 9.30, капитан! Вы слышали, парни? Вперед!